Всем привет, друзья! Канал Футбол Весь Тут подготовил для вас новый топ из 10 лучших футбольных видео за неделю. Ссылку на все сюжеты вы легко найдете в описании. Также проверьте, пожалуйста, нажат ли у вас колокольчик, он отправляет вам магические оповещения о всем самом интересном в мире футбола. Андрей Ермоленко не только органично вписался в командную игру Хэма, забивает Манчестеру, но и прекрасно влился в коллектив. В веселом видео Ермоленко, Уилшир и Фабианский рассказывают друг другу три жизненных истории, только одна из которых окажется правдой. Давно прошли времена, когда команды, воспитавшие прекрасных игроков, могли выигрывать трофеи и радовать своих болельщиков годами. Сегодня участь таких клубов ярко о себе заявить, поиграть год, максимум два и потом неизбежно продавать своих лидеров. Гол 24 подготовил сюжет о пяти командах, которые могли стать грандами, если бы не продавали своих футболистов. Как думаете, кто кроме Аякса достоин быть в этом списке? Напишите в комментариях. Продолжая серию видео о самых красивых девушках и женах футболистов, Константин Фолцен на прошлой неделе добрался до хедлайнера сборной Украины. Ярмоленко, кровец и пока еще Влада Щеглова, а не Зинченко. Топи этого сюжета. Да, все правильно, мы не ошиблись с титром, и он действительно к этому видео, а не к предыдущему. Канал 120 Ярдов сделал обзор о самых смешных футбольных формах. Человек-сосиска, радио-помехи и пиво с крабами, а какую форму вы бы выбрали для себя в подарок на день рождения? Но вернемся к футболу. Гвардиола, Кровь, Зидан, Анчелотти – великие игроки прошлого, что стали впоследствии не менее великими тренерами. Однако не у всех легендарных футболистов получилось перенести свой успех и в тренерскую профессию, скорее даже наоборот. Поэтому было не так и сложно сделать обзор с Марадонной, Гулитом и Анри. А если там Олег Блохин, смотрите в видео. Неудержимый и вездесущий Дима Поворознюк после Вильнюса и Калуша теперь поехал в Харьков на дебютный матч Шахтера в Лиге Чемпионов. В результате, конечно, получился полный трендец, Но, как всегда, весело, легко и интересно вы узнаете, как Дима выбивал повышение зарплаты для Зинченко, устраивал Мансити Попова и что могло серьезно обеспокоить Владу Седан в Харькове. Канал Апельсин подготовил качественный сюжет о развитии командных видов спорта с древних времен до современности. Добавьте немного интересных фактов в карту памяти своего мозга и сможете блеснуть перед друзьями, познаниями, где и когда на самом деле зародился футбол. Какие команды первыми стали использовать номера на футболках, а также кто и как придумал желтую карточку. Канал Футбол наконец-то сделал что-то стоящее, интересное и оригинальное, а именно запустил новый проект под названием Автогол. Тарас Степаненко рассказывает, какую первую машину он купил на заработанные футболом деньги, какая самая крутая тачка была у футболиста-шахтера и о главном хит своей жизни. А на какой автомобиль похож сам Степаненко? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Бисеклета Месси, Рабона Суареса, Пятка Неймара, Дриблинг Марсиаля и гениальный поиск пространства от Иньесты. Все это в подборке 40 самых крутых и необычных ассистов от Тарас Футбол. И завершает наш дайджест футболист из потерянного поколения 2000-х. Коллега Лива и Милевского, который так и не смог реализовать свой потенциал. Быстрый, техничный, понимающий футбол, но после яркого выступления в Металлисте и эпизодических вспышках в Днепре, Денис Олейник с под клубов докатился до середняка чемпионата Финляндии. В интервью Виктору Вацко, одинокий футболист финской глуши, с грустью вспоминает об эмоциях от настоящего футбола. На вопрос, как оказался там, где есть, скромно умалчивает, что никуда больше не звали. Но как? А Камилевский продолжает мечтать о сборной, хотя в отличие от Артема, у Дениса есть хотя бы теоретические шансы. Если вам понравился наш дайджест, поставьте, пожалуйста, лайк и отправьте ссылочку на видео своим друзьям. Подписывайтесь на канал, нам осталось совсем немного до круглой красивой цифры. Любите футбол, пока он есть. До новых встреч, друзья!